Друзья, всем огромный привет! Это новый выпуск «Вневека Фаната» и мы продолжаем нашу игровую тему, немножечко взбодрим вас позитивным контентом. И сегодня у нас в гостях Андрей Ещенко, новый тренер московского «Спартака», человек-мем, просто отличный парень, Технар. тату-тату-татубой, тату-мастер. Короче, легенда… Короче, Андрей Ещенко. Мне, кажется, нужно представлять также с нами наша команда. Беликолепный Папен, многие его знают. Привет. Антон, радиоуправляемая, ракета. <существОтворное> ну и Паша, Паша. Паша, самое главное, что все парни болеют за «Спартак». И сегодня мы будем снимать э, легкий челлендж футбольный на наказание. Наказание увидите в конце этого выпуска. Также у нас будет бодрый розыгрыш в этом выпуске. Поэтому не перематываем, смотрим по порядку, ставим лайки чисто Андрюхи вот можете сейчас поставить. Напишем комментарии, ну а мы начинаем, начинаем. Парни, все готовы? Погнали, погнали. погнали. Короче, братва, будет у нас сегодня 4 задания, не будет у нас штрафных, как мы делали с Максом, мы сегодня просто будем угорать лайтовенько, поэтому будем бить поворотом. Первый челлендж мы бьем с любой точки за радиусом этого полукруга, у каждого по две попытки, соответственно, мы начинаем. Начинаем. Первый гол. Поехали, да? Борда. Первый, я тебе сказал он там. Ай, ну что, что вам сказать, друзья? Ну, начинаем с уверенной девяточки. Я думаю, что проблем возникнут никаких А что там, блядь? Кто там? Кто? Кто, ребят? так вот, и это сейчас будет теперь другая девяточка. Паш, ты там как вообще разгонялся. Как завещал Денис Бояринцев, главное насилу ее, а там как пойдет. Мне можно, в принципе, наверное, даже пару раундов теперь пропустить. Спасибо, у меня два. Два-два. Любое дело нужно начать красиво. Поехали. Это Бурлаков, это Павлюченко, помните, да, он с Калинченко надевал маечку. -то. Сегодня, конечно же, когда мы его не выиграли первый раз. Сегодня не посмотрим. фартит. Но походу парни после этого выпуска Андрон больше тут не боятся. Че, готов? Давай, раз, два, три. Спокойненько, спокойненько. Как, как с ними играть? У них все получается. Просто бьют не в попад, и залетаете. по одному у всех. Не, ну если ты можешь еще пройти вообще оттуда ударить. Не, за ну, радиус раз. да, мячик за радиус все равно не попадешь. <свят> <свят> Штанга, Дэн. да считается? Штанга не считается, да, да? Первый первый челлендж Попен один, Антон один, Андрей один. Ты Но, ты легенда легенды не кафанто два, ребят два и мы переходим. Да ладно, половинка, там, на тренировке стаж Второй <смех> раунд. Андрю, ну вот э, Кубань, Динамо, Анжи, Спартак, тренер Спартака. <смех> Знал ли ты или мог бы себе представить, когда ты играл в премьер-лиге за разные команды, что ты в итоге станешь тренером Спартака? Ну, последние годы, естественно, думал, что рано или поздно закончишь футболом, придется делать и естественно так как ты любишь ответить спорт и отдашь все силы и 20 сколько ты с лишним лет занимался любимым делом естественно ты в дальнейшем хочешь в этой структуре остаться а то что мне предложили в протоке конечно большим удивлением большой радостью принял ну, как и как решил бы... закончить с футболом потому что ну во мне нуждался главный тренер Второй челлендж, короче, идет на вес с фланга и удар с Мы решили, как сделать. Многие наши друзья, которые снимают эти видеоролики, забивают отсюда. Кто в теме, поймет. А мы, мы, мы фанаты. Мы будем пробовать забивать. На тех ворот просто будем колотить. Соответственно, мы будем бить. Ну, не знаю, про себя да, в одно. У каждого по две попытки начинает попп. Ой, хороший! Ну можно! Че, готов? раз, два, три. Бля. Ой, ты долго идешь на мяч, Сергей. Слушайте, ну не замкнуть передачу. от супердеда будет как-то стыдно. Поэтому попробуем сейчас. На мячу надо, да, Андрюх? Да Да вот так вот, блядь! Супер, супер, Андрюха, супер дед! Так, что я сейчас? Что сказать? Ладно, Надо забивать, чтобы обгонить. Тут хороший. <связь> Но по-прежнему один у Андрея ящин. О! О! Заснял? Поэтому... Мои обязанности какие? Ну, помогаю Сколько? ему в плане, так как я и играл угу. с ними дам. поэтому да, да я, я знаю там срединые, слабые стороны, как психологически, кто устойчив, неустойчив, кто как воспринимает, кому надо объяснять, кому может вообще не Поэтому Соболев на банке сейчас есть? И главный тренер Анатолия, я главный понял. принимаю это решение. Слушай, ну о тебе ходит много мемов, в хорошем смысле слова. Это, во-первых, твой незабываемый финт. Wanna see me. Потом незабываемая история, когда ты потянул время с Мерчиком. Андрей. Ну и, собственно, тебе вообще в фанатском нашем сообществе ходят положительные, положительные отзывы, положительное мнение. Потому ну, что открытый пацан, ты реально такой, как душа, стал душой, да, там наших болельщиков. Да. Сейчас кто в команде такой заводил короче? Ну, не знаю, сейчас, наверное, не особо так, пока, наверное, G, может быть, остался так иностранцы чуть-чуть. Но так, в принципе, последние годы и я там помогал. И сейчас, в принципе, тоже, знаешь, там, подкалываешь, там, шутишь, еще что-то. Вот Они-то уже ответить не могут, потому что я уже сейчас Олегович. Ты теперь крутой, да? <laughs> да но я им говорю, типа, между там собой, может и так. Есть. Но они и тебя, там, Андрей Олегович, да. или все-таки? Олегович, с... да. Прям все да, по взрослому да, да. да, теперь у вас? Я им сказал спасибо, на сборах еще когда мы были. Я им сказал спасибо за ваши отношения, за ваше уважение. Там, не только ко мне, но и там к штабу, персоналу, чтобы такими же оставались. Супер дед, так... у тебя осталось, сейчас нет в команде. Погонял, вот такой момент супердед или это больше фанатская история да не наверное сейчас фанатская изначально же деда я Реброва ну ну крем да за меня потом просто как их бы от тебя супер супердед Ребров тоже дед вы как два деда да то есть на ну, реально два кореша, mm -hmm. правильно же да мы понимаем вы дружите mm -hmm. довольно yeah, хорошо я. это видно и на было в футбольном поле и на видосиках, который выкладывает клуб а, сейчас ваше отношение осталось таким же дружеским легким или из за статуса того что вы стали два тренера немножко посерьезнее стали относиться друг к другу да не мы также один на один Понятно, что при коллективе или где-то на собрании, там, Может уже посерьезнее. Посерьез. а так, конечно, как шутил, издевался над ним, так же и Так, ну что ж, с теперь, да? Пенальти потом. под да. С накатикой это должна будет такая бочка здесь стоять, накатил, типа, и ударил. Что думаешь? Забью. Думаю, Спартак чемпион, кстати. Давай, Андрю, чувствуется, у тебя опыт есть, в «Спартаке» играл. Чувствуется. нормально. Давай, не -не -не, не так, ну ладно, перехожу к этой процедуре не я. Не Короче, если, если сейчас с первого удара, без клейки, Андрей мне катит и я забиваю, то лично от меня мы разыграем то лично дня мы разыграем в нашем телеграм-канале ставлю пятихатку что 5 ты не тысяч забрёшь. рублей давай принимаешь пятихат на все сейчас а легкий да. день смотрите легкий <свят> <свят> ну что делать мужик сказал пацан сказал Понимаете? пацан сделал 5 тысяч рублей мы разыграем в телеграм-канале в нашем <свят> а где их взять теперь Уже хорошо, у меня за три а, раунда три мяча. В каждом ты В каждом. Ну чего, нужно повторить гол Кучера. Сейчас покажем. но ну, нет, немного не то, что хочет народ. Подкорректируй. Антоша, прощай. Ладно, на пенальти отыграемся. Опять залетает у них, такие дураки, конечно. Такой финальный закрепляющий вопрос. От веселого к более грустному. Насколько я знаю, по слухам из вашей команды, из нашей команды, дошли слухи, что команда и игроки очень сильно, реально очень сильно переживают. Не то, что там фанатов нет на стадионе и, короче, да все переживают. Ни не, не от, от одного человека слышит, что реально проблемы и, и игроки, Игрокам не хватает нас на трибуне. Что в команде об этом говорят? Ну, по поводу фанатов, естественно, все расстроены, почему нету, не приходят, хотя уже везде все разрешили. Ходят, ну, там у, них, у вас своя там политика. Естественно, не хватает этого ажиотажа, этого ощущения. Единства, когда тебя толпа гонит вперед. Самое главное, на тренерскому штабу тоже еще не хватает. Они не почувствовали это. Мы-то уже хоть. Мы прошли, да. а в ну, мы это ощущаем. Да. Ну все равно, хотя ты знаешь, ну когда трибуны полупустые, тоже не особо. Хотелось бы как можно быстрее, чтобы решился этот вопрос. И ну, как, как ты наверное, знаешь, что у нас, да, как э, по позиция по фанайди, то есть она твердая, жесткая. Ребята серьезно принимали это решение, ты сам лично знаешь многих. И тут, тут один выход, это если не будет отменен, и мы вернемся на трибуны. Не, ну все равно, мы даже когда дома играли... Всегда приходили болельщики, на выезде играли, еще больше приходили болельщиков. Когда этого не ощущаешь и не видишь, то совсем, конечно, как бы обидно, грустно становится за сам футбол, за саму игру. Что-то для болельщиков в первую очередь. Ну, то есть для игрока, опять будет очень важно, это важно, реально, очень важно, когда тебя гонит трибуна. Поэтому еще раз, кто нас посмотрит, пожалуйста, прислушайтесь к этому, и фанайди, но он не нужен в нашей стране точно, в нашем футболе точно. У нас футбол, не в обиду нашим игрокам, вообще в России, но болельщики делают в атмосферном стадионе, объективно. То есть, когда фанаты забивают трибуну, когда какой-то с там, перформансы, те же фаера, да, они, просто у них там зажигают так в одном месте факел, что они несутся. Это как кубковый почв, кубковый 3-2, когда Ларсон забил, помнишь? Мы были в меньшинстве, и Ларсон забивает кубковый матч. Ты два мы победили. Тогда только за счет трибун парни говорили, что у тебя матч. Ну ладно, что, продолжим дальше играть. Давай, Спасибо давай. тебе вообще, что приехал. Давайте, давайте, парни, давай. ставим лайк, Андрюхи. Мы переходим к пенальти. Да. По три ударчика. Один закрытыми. Глазами, один удар с открытыми. А третий удар слабой ноги. Ну, да, отлично. А давай. у тебя две ноги сильные. Да. Три из трех. Кто смотрел выпуск с Калиниченко, тот видел, что в итоге Макс проиграл. У него была со мной дуэль. Сегодня, по сути, дуэли никого нет, но я их оставлю за бортом кого-то одного точно. Какой-то самоуверенный. Давай, на пятикаточку, что три не забьешь. вот. А я не спорил, кстати. Закрытыми. По мячу ногой пропадешь. Просто ноль. Прикинь, ноль из трех. Ну, левая меня никак не подводила.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 ну, Антона, как отпустил Догонять надо ее Где моя команда обыграла? Есть! Так, у меня уже три, как у него, да? Закрытые сейчас. Так, я обогнал уже кого-то? Нет, я отпустя в да? Давай, А, Андрюх, кстати, еще вопрос. Последний вопрос. У тебя же нет Телеграм-канала, да, сколько я знаю? Телеграм есть, а канала нет. Канала нет. Были мысли создать его? Да не, но ну я мне как бы сейчас вообще, не, не до этого не до этого. Не да. этого. Но мы, этого мы на всякий этого случай этого. спросим у подписчиков, парни, если хотите, чтобы Андрюха завел телеграм-канал, придумайте в комментариях название этого телеграм-канала. Мы, Если понравится какой-то из названий, мы что-то поможем. Андрюхе что-то придумаем, что там можно будет выкладывать. А победитель самого крутого названия мы благодарим каким-нибудь мощным подарком. И, возможно, да, Андрей Олегович уже в качестве тренера, а, будет будет какие то умные мысли, Может быть там Артем Реброва будет как то помогать. Ну, да, думаю, что-то можно. Будет, наверное, будет, больше писать. А Реброва будем пять в месяц давать, чтобы он писал. <свят> а, и все, погнали. Так, парни, ну, ну что, финальный раунд, Шиф. который решит, кто, кто будет выполнять наказание. Ну, я... Кстати, пятого раунда вообще не было. Но если, б, б, мы мужики, <свят> мы спартаковцы, мы фанаты, мы должны сыграть на пятый раунд, просто, просто дай тебе шанс, я правильно да, Давай мечи вот. тогда, дай я, я сделаю, смотри, ты вот так стоишь, да. спиной поворачиваешься, Сейчас. телефон, Давай. помогай, Давай. Спиной. Спиной, да, да. Да. я тебе буду кидать там влево или вправо, я вам ну конечно. Друзья, и еще очень важное задание для вас, для наших подписчиков. Кто вам больше всех понравился из участников по мастерству, пишите в комментариях, потому что один из призов достанется кому-то из нас а по типа, вашему того, желанию. Нет, а как какой будет не приз, нет будет нет, чуть нет, позже. <свят> <свят> Поэтому следите за каждым. Все, давай. Давай, а -а -а, Давайте, еще, еще пошла. Нет. О, нет. Нет. Так, и тебе Щас надо хотя хатер... бы Привет, так, Андрюха, готов? Белый, бьет, будто. Ну-ка. До Спасибо передачи не забить. Давайте верно с матч. Спартак крылья совету. А -а -а. Андрей, Финал Кубка а -а -а -а. России. На головы И, Давай, Андрюша то есть теперь, смотри, если я забиваю хотя бы один, мы с ним сравниваемся ну, да. если я забиваю два, И ты его обходишь а пробный считается, если я забиваю? нет окей Но если нужен пробный, может быть тебе не нужен пробный ну, а, мне, а мне не нужен пробный все, два удара какой мне пробный, брат? давай Там не нужен не Не факт. Ну что, мы теперь решаем. Такие комментарии давай. Кто из нас? Ну что, пинает? Да нет, пинальт слишком просто. Ну давай по пенке, тогда что, решим. Ставлю пятихатку против Сереги. Я же ни одного пенальти не забил. Ты и сейчас не забьет. У меня по ходу, вообще... Ты и сейчас не забьет. Давай. Так, ну что, друзья? 15, 4, 4 точки0 забит я проиграл все спасибо кто посмотрел а, этот на твой пенальти выпуск новой пенальти, пеналь. на пенальти. Назад. Назад. Желаем давай, спасибо андрей бочки, желаю вам тоже друзья ну, и не заболе самое вкусное в этом выпуске что мы для вас подготовили это розыгрыш который мы будем проводить сразу в нескольких социальных сетях ну что же василий давай, давай, давай. и первый лот нашего Э, так скажем, розыгрыша, это подарок Андрею Ященко. Андрей, мы не могли оставить тебя без того, в чем ты подарешь? Конечно. Магазин Фрат Ряшоп. А, атрибутика ну, вот атрибутика и одежда для краснобелой братвы. Спасибо огромное нашим друзьям, которые нас поддерживают. Ты постоянно. показываешь, что там. Это очень нужная а это очень нужная вещь. Во-первых, Андрей. Банный, Бан банный набор, банный набор. Ничего Можешь с этим чемоданом на тренировки ездить влазь. теперь. Ну, ну, так ну и На заездах буду в них ходить и угадать, что там еще? Ну, ну конечно же. И Эх, полотенце. Какая баня без полотенца? Пара, спасибо тебе, что приехал, Спасибо за то, что ты вообще разбавил нашу скучную вечеринку. Андрей, прежде чем мы покажем нашим зрителям, что мы будем разыгрывать в социальных сетях, может быть ты там что-то подготовил? Я просто не знаю. Готовил, конечно. Я свои именные бутсы, которые у меня есть, со знаком сборной России. Подгоню вам, могу а вы там разыграть. А мы их разыграем. Сейчас мы покажем фотографию. Я так понимаю, Андрюха просто их забыл с собой взять. Завтра я него их забираю. Вот. Я завтра отдам. А, просто завтра должен был отдать, ну, конечно. А, ну Нет, Не он забыл, ты просто поторопился Ладно, друзья, вот эти бутсы, которые сейчас видите на своем экране, мы их разыгрываем у себя в социальных сетях. Да. Вы увидите в нашем телеграм-канале всю информацию. А также мы подготовили две футболки. Андрея Ещенко. Этого. этого сезона, этого сезона еще когда играл, еще когда играл Ещенко 38 э -э с, с автографом, это одна футболка, один уже есть да. собственно, это у нас вторая футболка, значит смотрите, друзья, одну из этих футболок вы должны выбрать в комментариях, кому мы ее подарим ну тебе она не нужна, да, наверное, или ничего мы не подарим, потому... мне не нужно, потому что я проиграл, соответственно выбираем из трех красавчиков либо мы дарим Паше вы выбираете, пишите в комментариях, если Паша, значит, Паша забирает эту футболку. Если Антон, значит Антон, если Папен, значит Папен. Папен, Папен. Короче, голосуем в комментариях, выбираем, да. Ну а вторую такую футболку мы разыграем у наших друзей Traveling Crowd, наши братишки, которые нам помогают всячески развиваться, за, за что им огромное спасибо. Вся информация будет в нашем телеграм-канале, где будут розыгрыши, в каком виде и где их можно будет найти. А вам еще раз спасибо, братва, вам спасибо за просмотр, это был Дмитрий Фанатов. Всем удачи, спасибо. Да, До новых встреч. Короче, друзья, наказание было такое, что мы набираем бочку полностью с водой, 200 литров. И проигравший должен был залезть в эту бочку на улице на парковке и пошизить 15 секунд за спорта. Короче, не получается у нас залить полностью бочку на улице, здесь мы это можем сделать, но мы не сможем эту бочку вывалить туда. 200 с чем-то литров вы сами понимаете мне реально достает. Короче мы оперативно все обыграли, поскольку я проиграл, мы решили сейчас холодненькой водичкой наполнить бочку, по мере как его поднять. И парни меняю, меня просто выливают, я стану потолще, буду, может быть, э -э футболочке, вода холодная, что не понимаешь, но все, все, все чокнулись. Это холодная вода туда льешь, а начинает начинается это вот как, так что включаем холодненький, а просто в душе Так что не переживайте, я думаю, что я не заболею Там чуть-чуть, ну бля, ну сам факт наказания надо выполнить Вода холодная, сами свидетели Наливали безтеплый Когда льешь, уже начинает идти горящий Я прям вот, там, там, там, тут Ну что, и заряжаю, да, наверное, а что-то за спарта? Братан, ты тут как бы заряжай, не заряжай <semble> Да, я просто, давай, давай, Ну давай, как говорится, а, надо закаляться А где, где, как, не дневнике фанат, ну лейте, что вас поделать Я выбрал уже наказание? Да, нет, давай еще одну. Я думаю, что достаточно. Что-то дубль неудачный я подумал, сейчас. Бля, ну извините. Ну друзья, все, я чист перед всеми. Я...